Ну что, мои родные, теперь мы с вами подошли к астрологическому прогнозу. Я напоминаю, что для того, чтобы быть всегда в курсе выхода новых видео, обязательно нажмите кнопку «подписаться» на моем канале в YouTube и включить колокольчик. Тогда вы будете получать оповещение о выходе новых видео. Здесь я пройдусь кратко достаточно, а вот общие, детальный, прям по каждому-каждому дню – рекомендации по здоровью, по операциям, потому что какие опасности грядут, красота, питание и так далее, и так далее. И еще очень много-много детального на каждый день не широкими мазками, как здесь в видео, а на каждый день, и плюс мои тренинги в доступе, плюс живые встречи со мной, это два раза в месяц на новолуние и полнолуние, и плюс еще каждую неделю встречи мотивационные, которые вы будете тоже посещать для вас, для участников клуба, это безоплатно. То есть огромное количество, мы посчитали, в целом планируется вот то, что мы уже добавили, то, что мы еще будем добавлять для клуба, в целом только тренингов моих на 50 тысяч рублей, это еще цена со скидкой, если учитывать. Две встречи в месяц, это еще как минимум по 2000 да? Плюс еженедельные встречи, которые я буду проводить для компании Menger People, вы будете посещать безоплатно, это еще тысяча в месяц. То есть всего за тысячу вы имеете огромное количество бонусов, так что пользуйтесь, мои родные, скорее ссылка будет под этим видео. Итак, что же нас ждет с астрологической точки зрения? Вибрационное мы рассмотрели в предыдущем видео. Если вы не смотрели, то переходите на мой канал, посмотрите. А что же нас ждет с астрологической точки зрения? Что нам говорят звезды? Весь июнь будет бурлящим. Но особенно это начнет ощущаться в период с 10 по 20 июня. В это время будет велика вероятность... Ну, опять-таки, бурлящие у кого как, да, у люди, которые со мной занимаются, которые давно а, работают с подсознательными установками, а, повышают свои вибрации, то у них бурление будет а, в русле движение вперед да, развитие новых проектов, а чем ниже вибрации тем собственно говоря эти бурления будут уходить тоже в низкие вибрации и велика будет вероятность внутрисемейных споров и конфликтов не исключены даже разводы опять-таки когда что по каждому дню будет в клубе, здесь мы широкими мазками с вами посмотрим вообще постарайтесь воздержаться от скандалов, от внутрисемейных споров, от ссор, постарайтесь это избегать, это не лучшее, что может быть у вас в июне. Итак, 1-2 июня, которые уже прошли, но ну вы сравните их немножечко, да, это будут... Вот 1-2 июня будут последними днями лунного месяца, когда будет уходящая луна, поэтому лучше на эти дни планировать завершение прежних дел и ничего нового не начинать, я надеюсь, что у вас так и получилось. 3 июня сегодня, всех Елен я поздравляю с Днем Ангела 3 июня, он по-моему, или 4, он по-моему 3 июня. Вот. Ну, в общем, либо сегодня, либо завтра нас поздравляю, милые Еленушки. Нас ждет уже новолуние, и его влияние будет распространяться также на 4 число. В эти дни старайтесь планировать будущее. Создавать четкие и яркие мысли-образы. Можете смело в эти дни составлять план действий на месяц. Особенно поездки, путешествия, встречи, переговоры, а также какие-либо интеллектуальные мероприятия. И смотрите, сегодня э, к вечеру где-то в клуб мы добавим э, запись э, тренинга. Там три дня тренинга, тренинга был э, по изготовлению... Э, такого, ну, денежного э, талисмана, так скажем, да, может быть, кто помнит, мы делали юлу, или часы вы можете сделать денежные, или юлу денежную, то есть вот с рунами, там прям все-все-все, вот все три дня я вам выкладываю, кто-то Раньше этот тренинг был достаточно такой, ну, недешевый, но результаты были ошеломительные, поэтому Welcome в клуб сегодня будет загружен этот тренинг как раз на новолуние. Только сегодня не делайте, а начинайте вот второй, третий лунный день и так далее. Вот, а 7 числа мы с вами будем проводить э, практику очень-очень мощную, так что обязательно будьте с нами. Вот смотрите, вот я говорила про переговоры, да, вот в июне э, все переговоры могут складываться весьма удачно, особенно после 9 числа, когда уже Венера войдет в зодиакальный знак близнецы. Совершать важные покупки, заключать финансовые договоренности следует в середине месяца, это где-то опять-таки с 9 июня по, по 21 июня. В это время плодотворными будут проведенные брифинги, дискурсии, ну в общем одним словом общение, близнецы это общение. Поэтому будет все, что связано с разговорным жанром, так скажем, с коммуникациями. Это также благоприятный период для творчества и нахождения в любви, в том числе в поездках, в интернете, мои родные, да? и удачной в эти дни будет и эмиграция, если вы это планируете. Кроме того... Если вы до сих пор не представлены в соцсетях, ну вот вдруг вас где-то еще нет, то именно с 9 по 21 июня можно завести страничку в тех соцсетях, где вас еще нет. Это пойдет вам на пользу однозначно. Не важно, как она будет развиваться и что вы там будете делать. Просто сделайте. Это моя вам рекомендация корректировки некоторых процессов. Обозначенное время, вот с 9 по 21 июня, оно благотворно для покупки автомобилей, ну, либо велосипедов, вообще любых средств передвижения. А поскольку Меркурий в знаке рака у нас будет, то также можно смело покупать э, катер, яхту, в общем, хоть ракету в космос улететь. Все будет благоприятно. Поиск... Э, э, Поиск приключений на пятую точку, да, он, конечно, не будет во благо, вот, поэтому, если вы покупаете транспортное средство любое, помним о безопасности, помним о том, что, ну, есть ответственность перед собой и перед окружающими. Пик волнообразности ситуации придется на 17 июня, когда нас ждет полнолуние. Это полнолуние будет необычайно сильным и мощным, и мы обязательно с участниками клуба проведем очень мощную практику, очень мощную практику. А, оно, полнолуние будет просто... Не... Во-первых, вы помните, что мы вошли в коридор затмений, мы к нему идем. 2 июля и 17 июля будут затмения, это солнечное, лунное, это коридор затмений. А Это полнолуние будет необычайно, оно высветит всю двойственность, все противоречия в вашей жизни, в том числе и в политике мы можем тоже ожидать высвечивания каких-то пятен. Также полнолуние создаст большой толчок для наших мечтаний, для наших желаний. Помните, что я говорила вам в вибрационном прогнозе, вот именно в полнолуние мы сделаем волшебные практики с вами, которые помогут нам запустить наши желания. И после чего наши мысли-формы, наш внутренний мир станут воплощаться в реальность. Так что однозначно можно утверждать, что 17 июня и плюс-минус 2-3 дня до него, после него, станут кульминациями всего месяца. Я обязательно буду проводить практики на местах силы следите за информацией я сейчас подбираю где провести именно практику на полнолуние и конечно же мы с участниками клуба проведем практики так что следите за этой информацией более-менее спокойный период нас будет ожидать после 21 июня однако нептун пребывая в ретроградном движении он будет знаете как ну, забирать много сил может спровоцировать какой-то внутренний кризис, разочарование, привести к потере ориентира или утраты смысла, веры. Возможно, будет даже ну, какой-то период депрессии. И знаете почему? Я вам объясню, это все очень легко объяснимо, чтобы вы понимали, что происходит, и не убежали в эту самую депрессию. Смотрите, ведь если нам дается на растущую луну и на полнолуние огромный потенциал на исполнение нашего желания, вы представляете, какой поток энергии нам дадут? И естественно, если мы не готовы реализовать полностью этот потенциал, который нам дали, то начинает бомбить, начинается вот это состояние. Плюс, когда нам дают возможность прыгнуть, вот этот квантовый скачок совершить, исполнить наши желания. И люди, чем в большей дуальности находятся, то есть, когда они держатся за старое, это хорошо, это плохо делят или правильно, неправильно делят, они миллион раз думают, думают, сомневаются и не действуют. Вот. Там накроет мои родные полностью, так накроет, что мама не горюет. Уходит, отпускаем, прет куда-то в новое, идем, по пути разберемся, что нравится оставляем, что не нравится выбрасываем. Понимаете? То есть ведь планеты, они же тоже, это программа, но я вам объясняю суть этой программы. То есть планеты выстраиваются определенным образом, но мы с вами можем это Корректировать и не уйти. Да, у вас будет состояние, когда, вот как раз, когда этот Нептун будет в ретроградном движении, у вас будет состояние, по-старому не хочу, по-новому не знаю как. И вы начинаете впадать в панику, в депрессуху, в разочарование, вот эта потеря ориентира происходит, и как будто бы смысла вообще ни в чем нет, и вам кажется, что вы в полной заднице. Да нет, мои родные, вы уже, простите, в переднице. Да все нормально идет, просто отпустите старое, хватит оборачиваться назад, повернитесь вперед, и тогда этот период после 21 июня вы пройдете благополучно. Вы просто займете, займитесь собой, пойдите на массаж, полежите, отдохните, погуляйте, дайте утрамбоваться той энергии, которую вы получили. И вот как раз таки, несмотря на то, что э, вот это состояние, о котором я описала, да, период с 21 июня и до конца месяца будет хорошим временем для отпуска. Вот поезжайте в отпуск, поезжайте, отдохните. Особенно благоприятно это скажется на вас, э, если вы поедете куда-то к морю. Это будет просто супер. С 21 по 25 июня это будут финансово неблагоприятные дни, когда Венера будет делать жесткий квадрат э, к Нептуну. Лучше в это время не совершать вообще никаких покупок, не вести финансовых дел, не осуществлять никаких важных денежных операций. Напоминаю, с 21 по 25 июня. А вот благоприятным временем для операции с недвижимостью будет период, когда Меркурий войдет в зодиакальный знак рака. То есть это с 4, с 4 по 21 июня. Все сделки с недвижимостью особенно подойдет для таких дел как вот ну середина июня самое самое супер а, смотрите если у вас уже назначена какая-либо встреча деловые, э, там финансовые дела и так далее и так далее вот на неблагоприятное время а, обратитесь за индивидуальной консультации мы рассчитаем что этот именно для вас потому что иногда вот я из опыта сталкиваюсь да, когда а, рассчитывала период для бизнеса были назначены переговоры у меня люди услышали что неблагоприятный период и мы с ними рассмотрели а для них это вот для этого человека было благоприятно и мы еще скорректировали кое-какие моменты да я подсказала что и как нужно сделать корректировку мы сделали это не ритуалика, это нормальные житейские рекомендации, которые человек делает и получает результат. То есть мы делаем корректировку, подбирая ее индивидуально. Поэтому если вдруг у вас в бизнесе назначены какие-либо дела с 21 по 25 июня, обратитесь, мы скорректируем так, чтобы для вас было этого блага, если нет возможности перенести. Вот, А в целом после 25, после 21 числа произойдет торможение активности, да? то есть мы с 1 числа у нас такой вот бум идет, после 21 будет некое торможение, когда станет, ну, когда будет больше чувств, эмоций, но меньше благоприятных, уместных ситуаций, зато в это время можно добиться любви близких. То есть мы с делами чуть-чуть завершаем мы переходим к любви, к близким. Да? Помимо того, что середина месяца будет бурлящей и интенсивной, она же будет и, к сожалению, катастрофичной. Однозначно не стоит планировать поездки с 13 по 21 июня, поскольку этот период будет полон неприятных моментов это могут быть опять-таки я рассчитываю все индивидуально я говорю общие тенденции мои родные то да, чтобы вы не впадали в панику более того по по дням будет все расписано в клубе если здесь я даю опять-таки с 13 по 21 то в клубе будет расписано все по каждому дню что дают нам аспекты планет Катастрофы, к сожалению. да, Это будет масса ДТП, несчастных случаев, возможно даже с полетами, когда Меркурий соединяется с Марсом в раке, где рак это водная стихия, а стремительно вырастает еще и количество происшествий на воде, либо тонут люди, либо что-то... С корабликами, с лодками происходит. Поэтому, дорвавшись до моря, до озера или до реки, нужно быть очень осторожными. Особенно смотрите внимательно за детьми. Не оставляйте их без присмотра. Ситуация усугубляется еще и тем, что с 13 по 21 июня будет оппозиция Сатурна к Плутону, которые являются планетами, извините, смерти и трагедии. Поэтому ну, вот период такой достаточно своеобразный а также катастрофичными может быть самый конец месяца это бомбом с 28 по 30 июня эти дни будут э, в ауре солнечного затмения уже до да, которая произойдет 2 июля я затмение запишу еще дополнительно э, сделаю запись поэтому в последние три дня июня лучше не летать самолетами ну, Предупрежден, вооружен, опять-таки, мы лично смотрим, если уже куплены билеты, записывайтесь. Я, наверное, сделаю экспресс-консультации по таким небольшим вопросам, чтобы это была не полная большая консультация, а именно экспресс-консультация минут на 15-20, когда мы можем с вами вот такие вопросы обсудить и посмотреть, как можно скорректировать. Вот. Так что в целом первый месяц лета будет обещает быть жарким, веселым. Много возможностей нам дает. Знаете еще почему будет? Вот планеты так выстраиваются, да, катастрофично. Это будут уходить люди, которые совсем не готовы принять вот те новые энергии. Понимаете? То есть это не хорошо, не плохо. Уйдут только те, кто уже готов уйти. То есть, кто готов к исполнению желаний, те пойдут в исполнении желаний. Кто готов уже завершить игру, в квестовой комнате земля, те, к сожалению, ну или не к сожалению, да, но это выбор их души, это выбор их души, все, они проходят а, трансформацию через переход, а, через а, уход с физического тела, поэтому здесь опять-таки все объяснимо, все объяснимо, есть программа, в которой прописано, не переходите на новый уровень, переходите, а, ну, в общем-то, на повторный круг, так скажем, да? но в целом, в целом будет все благоприятно, я просто обязана была предупредить по этим моментам, и в целом-то будет все таким живым, веселым, поскольку Венера будет в близнецах, это сулит творческие порывы, приключения. И можно будет много ездить, путешествовать, а вообще месяц будет богат любовными встречами, особенно для тех, кто планировал завести, ну, начать новые отношения, кто созрел. В последние дни месяца с 27 по 30 июня, когда Меркурий перейдет в знак Льва, сложится благоприятное время для азартных игр, например, покер, игра на бирже, рекламные кампании. Также благоприятен этот период для зачатия детей. Кстати, по зачатию детей я делаю индивидуальный расчет, не просто благоприятных дней, еще и время даю благоприятное, а также в таблице я указываю, когда, какие риски могут быть. То есть иногда зачатие происходит в определенный день, в определенное время, когда что сулит либо тяжелую беременность, либо тяжелые роды, либо сожалению выкидыши или рождение больного ребенка то есть все эти аспекты я указываю поэтому подходите к зачатию пожалуйста осознанно не просто тыр-пыр и опа получилось сюрпризиком да а подходите к этому осознанно а, стоимость такого расчета по зачатию полторы тысячи рублей на месяц поэтому заказывайте а, и вы будете понимать во-первых когда у вас нет Возможно, зачатие, да, это прекрасный способ предохранения, чтобы не получилось вдруг опачки, или зачатие осознанное, когда есть у вас большие шансы, вот, э, так что, да, конец июня принесет нам яркие творческие дни, которые могут быть весьма удачными. На этом астрологический прогноз на июнь, в общий прогноз я завершаю, более детальный на каждый день июня со всеми рекомендациями по всем сферам жизни отдельно будет у нас в клубе, ссылочка под этим видео, либо у меня в соцсетях, если совсем не видите, пишите мне в личных сообщениях ВКонтакте. Другие соцсети, простите, мои родные, я не читаю, я не успеваю а, там отвечать на сообщения, поэтому пишите мне ВКонтакте, либо Skype Helen7898. Всегда рада буду ответить на ваши вопросы, я или а, помощники. Вот, на этом астрологический прогноз я завершаю ставьте лайк, делайте репосты, пишите комментарии, мне очень интересно их читать, задавайте вопросы, на самые интересные вопросы я буду отвечать в видеоформате. и, конечно же, я напоминаю, для того, чтобы знать, что, когда и как происходит в нашей жизни, чтобы жить в ладу со Вселенной, жить в ритме со Вселенной, подписывайтесь на наш канал, обязательно Вступайте в ряды, становитесь участником нашего клуба яркожителя, где э, полный прогноз по каждому дню, э, лунные рекомендации, когда луна в раке, в близнецах и так далее, и так далее, когда в какой лунный день, что нам ожидать, э, что избегать и какие практики, я рекомендую. Э, ну, огромное количество материала, доступного для участников клуба, для того, чтобы вы с каждым днем становились еще более счастливыми, а я знаю, что с нами вы точно станете еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные, до встречи в следующем видео, всех нежно обнимаю в чате.